Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете и в сегодняшнем видео я тебя хочу познакомить с новым сайтом, на котором ты сможешь зарабатывать деньги на чистом пассиве. Называется данный сайт c и здесь за выполнение ежедневно разных задач мы будем зарабатывать доллар 26. Ну, чтобы здесь зарабатывать, нам нужно здесь купить VIP статус номер один он стоит 21 доллар но данный сайт нам при регистрации если мы перейдем в мой кабинет он нам дает 16 долларов а чтобы нам получить эти 16 долларов нам нужно здесь зарегистрироваться переходим по ссылке в описании к данному видео попадаем на вот такую вот страничку прописываем здесь электронную почту во втором поле разгадываем капчу. В третьем поле прописываем свой пароль. В четвертом поле подтверждаем свой пароль. В пятом поле прописываем транзакционный пароль. Этот пароль вам нужен будет при выводе средств. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. То есть нам нужно выполнить на 5 долларов. И мы за 5 долларов сможем купить... VIP статус номер один и ежедневно мы здесь будем выводить, выполняя задачи, доллар 26. Также, если вы хотите зарабатывать больше, вам нужно приобрести VIP статус номер два. Он стоит уже 61 доллар и ежедневная прибыль составит 4,57 доллара. 57 центов. VIP 3 статус. Ежедневно мы сможем здесь зарабатывать 12,88. Ну и так далее, чтобы здесь зарабатывать, переходим вот на домашнюю страницу, нажимаем перезарядку, далее копируем вот этот вот адрес кошелька и здесь нам нужно пополнить счет в USDT TRC20. Я буду пополнять свой баланс с кошелька Tron Link, выбираем здесь USDT, далее выбираю здесь Send, отправить, вставляю здесь кошелек. Нажимаю «Далее», вставляем здесь 5, 5 USDT, нажимаю «Send», нажимаю «Sign», «Sign», «Транзакция» «Submitted». Далее, когда транзакция подтвердится, нам нужно перейти на данный сайт и нажать «Представить на рассмотрение». Далее, если мы сделали все правильно, переходим назад, наши 5 долларов должны зачислиться нам в кабинет. Вот они зачислились уже на баланс. Далее идем на домашнюю страницу. Заходим в VIP1, в магазин. И выполняем здесь задачи, кликая вот по задачам разным. И нажимаем вот, «Представить на рассмотрение». Итак, пока они не исчезнут, кликаем, выполняем задачи, нажимаем вот представить на рассмотрение. И так нужно делать ежедневно, проходя 10 задач. И за каждую задачу нам это вот платится, получается, 0.12 долларов. И выполняем, пока задача не закончатся. Вот. Нажимаем «Представить на рассмотрение». И вот последняя задача. Успешно. Список заданий нет. Далее. Возвращаемся назад. Идем. Вывести средства. На балансе у нас доллар 26. Вписываем здесь транзакционный адрес, который мы вводили при регистрации. Сюда Вписываем сумму доллар двадцать и нажимаем вот, вписываем адрес кошелька и нажимаем представить на рассмотрение заявка на вывод средств успешно баланс списался сейчас перейду на биржу Бinance и покажу что данный проект платит После того, как мы выполнили все задания, вывели средства, перехожу на биржу Binance, смотрим, доллар 26 у меня на балансе. Данный сайт платит, кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Также здесь есть дополнительный способ заработка. Переходим вот в партнерскую программу. Она здесь на много уровней, аж на 5 уровней. И здесь неплохая комиссия, вы будете зарабатывать за счет партнерской программы. Копируем свою партнерскую ссылку, раздаем друзьям знакомым и будем зарабатывать на партнерской программе. Вот такой, друзья, сайт для заработка. Через 2 дня, 3 я еще раз сниму видеообзор, посмотрим, как платит данный Сайт и сколько мне удалось На нем заработать На этом у меня все, всем кому понравилось Видео ставьте лайки, пишите свои комментарии Всем желаю больших заработков И всем пока